Мототек представляет новинку 2014 года. Это мотоцикл лифан модель LF-253A. Как видим, мотоцикл выполнен в стиле Street Fighter. То есть классический мотоцикл для города. Двигатель 250 кубических сантиметров. В моторе 22 лошади. Он воздушно-масляного охлаждения. Вот радиатор. Мотор верхневальный, четырехклапанный. Данная комплектация мотоцикла с инжекторным впрыском, инжектор фирмы, фирмы Delphi и модель на шестиступенчатой механике. Первая передача вниз, остальные все вверх. А спереди установлена вилка телескопическая, большой дисковый тормоз и двухпоршневые суппорта. Сзади установлен моноамортизатор, который может регулироваться по преднатягу пружины. И также дисковый тормоз с однопоршневым суппортом. Задняя покрышка 140 Хорошая фирма Duro. Установлена стандартная для города 428-я Посадка в мотоцикле классическая, то есть зрели на ровной спине. Достаточно удобно сидеть. Есть ручки для пассажира. Вот такие вот ножички. Мотоцикл только с боковой подножкой. То есть, в принципе, больше и не надо. Бак на 16 литров. Вот такая вот приборная панель, она классно читается. В принципе есть все то есть есть датчик топлива спидометр пробег большое центральное окно это тахометр сверху показывают чек то есть включенного питания на инжектор ну, и будут показывать указываться повороты и дальний свет установлена классная оптика то есть вот такие вот будут диоды в углах фар Основной свет. Лампа H4. Володеновая. Вот такие повороты. Которые тоже будут классно и видно в дневное время суток. И сзади тоже диодный стоп-сигнал. И вот такая будет диодная подсветка для номера. То есть вы видите, как она светится. То есть, ну, общее впечатление от мотоцикла. Это хороший мотоцикл, он хорошо сделан. У него качественный пластик. То есть, ну, в принципе, как и все мотоциклы а, фирмы LeFan. Мотоцикл идеально заводится за счет инжекторного впрыска. мотоцикл классно отзывается на ручку лаза, то есть ну, мотоцикле 22 лошадиные силы и классно то, что мотор с балансировочным ваном, то есть вибрации вообще нет. На нем приятно, удобно сидеть как бы, на этот мотоцикл очень хорош.